всем привет дорогие друзья вы на канале samsung просто а разблокировка по экрану вещь конечно классная да мы Берем и разблокируем свои смартфончики вот таким вот образом. Но не всегда они быстро срабатывают. И есть, дорогие друзья, один способ, как убыстрить эту разблокировку, о котором я сегодня и хочу вам рассказать. И показать, как добиться лучшего результата по скорости разблокирования вашего смартфона Samsung. Итак, поехали! Поехали! что мы значит с вами делаем а все у нас с вами очень просто идем с вами в настройки в настройках мы с вами набираем оптимизация вот здесь пишем Оп. оптимизация расхода вот она появилась нажали на нее здесь у нас еще раз вот оптимизация и попадаем в расходы э, оптимизация расхода здесь выбираем все и далее в поисковике вписываем или вбиваем bio bio и вот он смотрите uh, com.samsung.android.bio это именно тот файл который и отвечает за разблокировку подпечатку пальца. И если он включен в оптимизации да, расхода аккумулятора, то естественно при долгом, при, дол ну, при неработе долгой, да, он просто берет и уходит в, как сказать -то, в спящий режим. И естественно, для того, чтобы ему потом опять проснуться, так сказать, расходуется больше времени. И если мы с него снимаем галочку эту, то естественно он ни в какой спящий режим не уходит, как бы долго смартфон не лежал выключенным или в бездействии. И разблокировочка естественно становится или получается намного быстрее. Поэтому если вы так сделаете, вы увидите результат на лицо. Вам же, дорогие друзья, я напоминаю, что вы были на канале «Простое решение». Подписывайтесь на канал, делитесь видео со своими друзьями в социальных сетях, ставьте лайки, пишите комментарии. И, естественно, только в том случае, если мои видео были для вас полезны. Всего вам доброго, до свидания и до новых встреч!